Всем привет, дорогие друзья! С вами канал CryptoShark. В этом видео у нас, как вы уже знаете, это у нас Hamster Coin. В общем, хомяк у нас не перестает удивлять. В общем, давайте быстренько посмотрим, что мы здесь имеем. Я же говорил, что это как бы нормальная темка. Ранее, когда у нас уже был обзор по данному проекту, то есть вы уже в курсе, что здесь мы имеем, то есть сколько у нас общее количество токенов куда она там как будет тратиться, то киномику то есть мы уже все это разобрали. С этим у нас все понятно и все хорошо. Листинги есть, CoinMarketCap, CoinGeg это само собой. Также мы тогда рассматривали для чего эта монета создана. Ну вообще, по сути, это просто ну, как бы мемная монетка, которая пытается всех, скажем так, вздрючить немножко, сделать и занять свою позицию. В плане таких как бы мемных монет, как э, дуги, шиба и тому подобное. Ну, ребята не стоят на месте. Раньше тогда нас удивили тем, что Илон Маск сделал твит. Это была, скажем так, номер один новость. Прямо супер крутая была новость. А ребята, чтобы как бы не терять эту волну, скажем так, хайпа, все продвигаться дальше, было все прекрасно. То есть получать какие-то определенные средства на развитие проекта они их получают, проект развивается и они нам еще тут подготовили очень-очень хороший сюрприз. Сейчас я вам, сейчас вам об этом расскажу и покажу, что мы имеем. Ну, токеномика здесь понятно там как бы, мы это все видели, мы это все знаем. Я думаю, здесь как бы особо листать сайт, нам что-то о нем рассказывать, говорить, ну, не особо интересно. Так, в планах это получается слаб будет то есть обменник, то есть как анкейксап и тому подобное. Вот это даст хороший толчок, то есть будут фарминги, будут пулы и тому подобное. Второй квартал, первый квартал 22 года, сюрприз. Ну, я думаю, сюрприз либо они немного здесь и хотят его еще один сделать сюрприз, либо немного перенести этот сюрприз, который мы имеем. Ладно, по литингам, по всей фигне нам и так все понятно, все у нас прекрасно. То есть идем далее. Market cup да, сейчас просадки есть, по просадкам можно подзакупиться и чисто сыграть на разнице курса, потому что вся крипта просела, вы все это прекрасно сами знаете и понимаете. телеграм у нас подрос, подрос у нас примерно тысяч на шесть человек, это довольно-таки весомо, это серьезно. И вот сама новость. Делают гиэвэй, то есть они разыгрывают Выполняем условия, разыгрывает вот такой вот, скажем так, прекрасный автомобиль. То есть это они, Тесла получается, последняя новенькую Теслу будут разыгрывать эти ребята. Соответственно, надо будет выполнить определенные условия. Через глим да, заходим, и выполнять условия. Заходим, выполняем условия и у нас будет проходить розыгрыш. Попадаем мы сюда, и что мы здесь видим? Здесь мы видим новенькую Тесла, я не знаю, какая-то мод, модуль 3 или что такое. Ну, не суть важно Что нужно будет сделать? Я лично сам тоже решил принять участие в данном конкурсе как бы и рассказать вам про эту новость. Может, как говорится, кому-то из моих подписчиков вам повезет. Так, это, во-первых, в Твиттере немножко поклацать, на Телеграм-канал подключиться и также сделать ретвит. И в конце нам надо будет приобрести данных токенов. насколько у нас получается? Так. На 750 миллионов, если я не ошибаюсь, 750 миллионов данных токенов. Это очень-очень мало. То есть мы все эти условия конкурса выполняем. Соответственно, ждем потом, когда у нас 19 декабря Будет розыгрыш, и тогда, возможно, вы выиграете данную машину. То есть кому-то повезет. Это было бы очень-очень прекрасно, неплохо займет новенькую Теслу. Так что, ребята, все ссылочки будут в описании. Залетаем, получается, выполняем условия конкурса. Я сейчас до выполню последние условия конкурса и будем, как говорится, может кому-то повезет и перед новым годом под елочкой будет стоять новая Тесла. Ну, на этом у нас все, так что давайте всем удачи, всем профита, всем пока.